Всем доброго времени суток, катаны. С вами Аззи. 2К17 подходит к концу. Осталось совсем немного времени до того, как пробьют куранты, и вы под бокал шампанского будете смотреть мой ролик. Хотя, кого я обманываю? В уходящем году мне запомнилось многое. Из мира музыки, кинематографа игровой индустрии, ютуба, а также общественной жизни. Сейчас я кратко изложу все это в форме номинаций. Конечно же, все эти номинации являются отражением того, что заинтересовало в уходящем году лично меня, хотя, дабы не скатываться в голую вкусовщину, я все же постараюсь объяснить свою позицию по каждой из них. Итак, поехали! Песня года. Между нами Пусть теперь нас никто не найдет, мы промокнем под дождем. Тает лед. Я думаю, здесь свою позицию объяснять не стоит. Миллионы просмотров на ютубе, сотни пародий. Концерты по всей стране. Я уже даже не говорю о том, что группа «Грибы» звучала даже в самой забытой богом деревне, в которой мне довелось побывать в этом году. В настоящее время я почти перестал следить за современной музыкой и за тем, кто там сейчас кумиры современной молодежи. Но эту песню мне пришлось напевать невольно, в своей голове и не только. Даже несмотря на то, что я так и не понял смысла ее слов. Фильм года. Логан. В 2К17 году выходило очень много хороших фильмов. Это и «Новый Человек-паук», и «Дюн и «Звездные войны. Последние джедаи». Почему же я выбрал Логана? Да потому что о нем по-прежнему говорят. Какой там душераздирающий сюжет, как великолепен Хью Джекман, как великолепно x 23 как отлично отыграл свою роль профессор Икс. Разве вспомнят через пару месяцев восьмой эпизод «Звездных войн», хоть он и вызвал столько споров? Конечно нет. А про блокбастеры этого лета и вовсе никто не вспоминает. А вот эпичный финал саги о самом брутальном мутанте из команды «Людей X запомнят надолго. И не просто запомнят. Теперь Логан, пожалуй, войдет в историю как нечто каноничное, с чем всегда будут сравнивать следующие фильмы по франшизе «Людей X. Охренеть. Игра года Assassin's Creed Origins Это был трудный выбор. Меня, как игрока, выросшего на хитах нулевых и сытого по горло, сделанными как по лекалу играми современности, к сожалению, трудно удивить чем-то новым. Да, великолепная была Horizon Zero Dawn, но в нее я так и не поиграл. И хотя к следующему году я с нетерпением жду две абсолютно новые франшизы, заинтересовавшие меня только лишь своей концепцией, в отрыве от громких имен студии разработчиков, это Vampire и fall В нынешнем году мне по-прежнему приходится выбирать из наследников старых серий. Mass Effect Андромеда отметаем сразу, это можно считать провалом года. Могу это сказать без сомнений, ведь все квесты я выполнил и до финала дошел, и финальную заставку видел, и больше туда не хочу возвращаться, вообще. Колда это колда, с ней все понятно, вещь проходная, неглубокая, с кучей пафоса, ради развлечения на пару вечеров. А вот Ассасин действительно порадовал, проработка игрового мира, сюжетные и побочные квесты, в кои-то веки интересный процесс прокачки и крафтинга. Да, черт возьми, в этот мир я хочу вернуться. Явление года. Майнинг. Будучи еще не так давно средством заработка для особо избранных, в этом году майнинг криптовалют стал настоящей болезнью для всех. Люди скупали видеокарты, ставили фермы у себя дома, а из-за тотального подорожания железа окупаемость майнинга становилась все меньше и меньше. В настоящее время, в конце 2К17, многие уже и забыли про самостоятельный майнинг и занимаются инвестициями. Как по мне, то я никогда не откажусь от своих слов, что возможность лежать на диванчике, пока у тебя на полуавтомате фармятся денежки, это мутная тема. Обычно тот, кто хочет жить припевающий и притом не желает и палец о палец ударить для этого, остается у разбитого корыта. Про МММ все помнят? Ах, ну да, большинство из вас же еще тогда не родились. Хайп года. Этот Versus Battle ждал весь интернет. 15 год! 15 год. What the fuck is this? Да нет же, не этот. Вот. Гнойный, ты лишь еще один уровень, но никак не финальный босс. Версус Оксимирон против Гнойного. Именно этот эпический Версус Battle я считаю самым запомнившимся, самым хайповым событием 2017 года. Почему не Диана Шурыгина? Хайп с ней был искусственно раздут с помощью телевидения и топовых блогеров. А с «Версусом» что мы видим? Хайп его был настолько велик, что инфа о «Версусе» попала и на ТВ, и в первую строчку новостей Яндекса. Снова возник случай, когда громкое интернет-событие просочилось на телевидение. Каждый из оппонентов «Версуса» не растерялся и урвал свою долю хайпа. Кто-то поехал покорять Америку. Ты был просто достаточно длинной угрушей в моей подготовке к дизастеру. А кто-то попал на СТС в жюри и разговаривал над ты с Филиппом Киркоровым. Я официально принимаю Филиппа Киркорова в антихайп. Антихайп. Анти Человек года. Навальный. Руки уберите. Это про его. Руки уберите. Моя фамилия Навальный. Моров в Ород, Алексей Навальный. Навальный как политический блогер известен уже давно. Но давайте скажем прямо. В уходящем году Навальный выстрелил как политик, как медийная личность и как кандидат в президенты Российской Федерации. Все началось с ролика «Он вам не Димон», который вышел в марте 2017 года и вызвал такой широкий резонанс, что Первый канал спешно выпустил еще несколько выпусков «Пусть говорят про Диану Шурыгину», дабы притушить хайп Алексея. Навальный собирал тысячи людей по всей стране на митинги. Даже ваш покорный слуга оторвал свою ленивую задницу от дивана и смотался на данное мероприятие в Красноярске. Это при том, что я вообще не хожу на политические митинги. Весь год Навальный вел предвыборную кампанию, собираясь участвовать в гонке за пост президента РФ. Совершенно ясно, что шансов победить текущую систему, играя по ее же правилам, невозможно. Наша власть сама решает, какие кандидаты ей нужны, а какие нет. Даже если и так известно, кто победит на выборах 2018 года, вводить вне системных кандидатов в предвыборную гонку очень опасно для власти. Участие Навального в дебатах, агитационные ролики на государственном телевидении и радио поставили бы нынешние власти, ой, в какое неудобное положение. Несмотря на то, что Алексея Навального не допустили на выборы, его заслуги трудно переоценить. Информационная структура, выстроенная фактически параллельно источникам путинской пропаганды, вместе, которая пока еще не засрана пороками российского ТВ, Ютубе, это гениально. Мы должны знать правду о том, что происходит в нашей стране, о том, как нагло нас обманывают те, на кого мы надеемся. Существует немало серьезных источников, которые говорят всю правду. Это не только канал Навального. Это и блогеры, и писатели, и журналисты, и общественные деятели. Важно прислушиваться к ним, хоть правда, которую они говорят, и не всегда приятно. Но прежде чем узнать и принять эту правду, нам нужно хотя бы освободиться от потоков пропаганды, льющихся на нас по телевидению и радио. Понятно, что полиция делала свою работу. И от потоков тупизны и трэша с каналов топовых блогеров. Как же это оригинально? Нет. В этом нам может помочь и канал Алексея Навального, и другие интересные каналы, посвященные политике, науке, истории и прочим полезным вещам. Я могу с радостью сказать, что YouTube 2K17 стал лучше, чем YouTube 2K16. Теперь все чаще серьезные темы вызывают интерес у широкой аудитории. Это круто. Наступает эпоха профессионалов Ютуба. Ну что ж, друзья, сейчас будут банальности. Но я все же очень рад, что вы были со мной в этом году. Да, не всегда вы были согласны с моим мнением, но это хорошо. Ведь благодаря вашей активности под видео канал и существует. Я желаю вам удачи в 2К18. Мыслите здраво и не создавайте себе кумиров. Если хотите, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, а также на мой инст.